Здравствуйте, дорогие богоземляне. Мое имя Дитта, богоземли. Работаю я больше на английском, шведском и латышском, но сегодня буду делать клип на русском. И значит Пожалуйста, терпение, потому что рус... на русском я разговариваю очень редко. Но это будет изумительный материал о том, как мы сами и вы делаем свою деревянную монетарную систему. Она состоит из денежных, финансовых бумаг, которые деревянные и монеты деревянные. И самые большие суммы пишутся на таких или на таких и это система богоземли loveorder.info dot info и вторая сторона заполняется людьми в вашем в ближайшем округе, которые установили свой денежный режим там, они будут конвертировать вам эти деньги на те, которые они на вам без выбора, без референдума заставили употреблять. Сейчас, к сожалению, их деньги создаются финансовыми корпорациями, которые притворяются вашим государством. И чтобы вы свое государство заимели обратно, вы заполняете ежемесячно такие окса-чеки. Это чек. Его можно употреблять по нынешней вашей оккупационной законодательства. Потому что есть законодательство чеков, и это чек Бога Земли. И вы сами его заполняете, и вы, так как вы зарегистрированы в вашем оккупационном административном регистре, вы его можете требовать, конвертировать на оккупационные денежные средства. Хотя это вовсе не деньги, это чиповые карточки с дигитальными манипуляциями. Сейчас они вообще переходят на, на блокчейн, уже перешли. Так что это такая технология, которая уже просто дает вам цифры а не деньги, да? в их чиповой системе. А это вообще не никто не обнародовал, кто этим управляет, этими, этими чиповыми системами. Есть корпорация Visa, MasterCard, но теперь они уже перешли на квантовые компьютеры блокчейны, и они, конечно, говорят, что там это никто не имеет, это так все прекрасно, но это, конечно, есть там контролер, кто это все император блокчейнской системы. Да? И чтобы их злоумысленный дигитальная бист, чертовщинская система, не уничтожено человечество, мы создали вот эти все... Э, мы возвращаемся к этой деревянной денежной монетарной системе, которая была уже в мире, называлась, перед тем, как Ротшильды схватили монетарную систему нашей земной цивилизации. Вот это значит Таллистейк, его делают из сучка, его просто перерывать надо внутри, чтобы все осталось так, как перервало. Нельзя это, как говорится, выла вылаживать. Это должно быть неровным, чтобы это было вот как раз так изумительно неповторимо. И я вот этот сучок переровный, его тут немножко уравнить. И тут можно написать все, что надо написать, чтобы это было опознаваемо, да? Так как тут на первых вариантах есть мой сигил. Тут, значит, номер в регистре нашего, как это, букверинг по шведски, accounting по английски. Ну, вам нужно, значит, в блокнот записать под номер все ваши эти... денежные <клых> чеки <клых> но это даже не деньги да потому что мы начинаем по совсем сейчас другую систему потому что это, деньги всегда как это по-русски debt по-английски деньги всегда долг и надо на них платить налоги. Деньги всегда в этой системе, в денежный долг и налоги. Но в нашей системе ОКСА, ОКСА никогда не долг, никогда не налоги. Это денежная система ОКСА. Она не денежная система. Она называется Окса-система. Потому что это не долг и это не налоги. Это подарочная экономика. Когда все люди смогут заполнять вот такие Окса-чеки каждый месяц и получать без всякой работы минимум все, что надо, конвертируя их. Тогда закончится эта ужасная система долгов военной экономики и налоговой, и начнется система подарочной экономики, как она и была прежде, когда люди бар в бартере менялись всем и, и, и дарили друг другу, все время даришь, даришь, и тебе все дарят, да, обратно, и все у тебя есть. И чтобы это возвратить, мы, значит, внедряем Оксо-систему. Она находится на loveorder.info. Да? И вот сейчас я буду делать эти монеточки. Мне еще несколько надо сделать. Ну, много мне еще надо сделать. И я сейчас просто, чтобы на вас... Вдохновить. Вот, наконец, нашла слово. Чтобы вас вдохновить, значит, заниматься этим, чтобы делать самим. Вот надо такие сучки найти из этого дерева. Я пользуюсь вот Ева, у нас по-латышки называется. Она сейчас как раз цветет душистыми белыми виноградными цветочками такими. По 30 цветочков в такой Петле, как пальчик да маленьких я не знаю по-русски как это называется просто очень душистая ох как пахнет замечательно ну да вот я их уже нарезала сейчас будем заполнять тут у меня уже есть готовые У меня они есть от латышского общества. Вы можете тут посмотреть. Вот от латышского общества есть, вот видите, labie.lv. Там Бруно у нас. Волхв, гарант этой системы латышского общества. Ну, потом тут у нас шведская окса монета. Это Лейф, МСС. .legia.net .net Ну и тут руны. Значит, на, на этой стороне у нас руны. Руны у нас <coughs> скандинавские. 25 разных рун. Покажу вам по-русски. У нас тут есть в этой... А, возьмем по у нас тут, видите, есть ну, ну, такая... Ну, так, так, так, тут ну. по-русски написано. Я вам покажу. Руночки по-русски. Вот эти руночки, надо нам полный комплект, 25 их тут создать. И видите, тут тоже надо написать регистрацию этой каждой монеты Окса. У меня к сожалению сейчас нету русского русского волхва который бы создал ответственную ответственный контракт с нами потому я буду заполнять эту окса монету тоже на бруну в латвии но надеюсь, что найдется и, и русский человек, который начнет ответственно переход на, по, на подарочную экономику, чтобы закончить культ смерти чиповых карт иностранных корпораций. И тогда у нас тут будет и сайт на русском языке. Но сейчас у нас еще, к сожалению, нету такого, потому что, пожалуйста, срочно нам надо, чтобы вы переводили наши конституционные статуты богоземли всемирной на русский язык и суд. Там много работы, там 70 страниц. Надо, с английского надо перевести на русский. Статуты Всемирного Оксабанка только 16 страниц надо перевести на русский. Но надо переводить тоже вот эти Оксы. Надо их переводить на русский. Это, конечно, самая базальная окса, но есть и для пенсионеров, и для профессионалов, и для учебных, и для наци... национализации. Есть разные оксы. Все это надо чековую систему сейчас переводить на русский. Но сейчас, значит, буду показывать вам только, как заполнять. Вот эту монету Значит, я тут за сделала 6 монет. Буду делать седьмую. Сейчас выберу, которая у меня еще нет руны. Буду делать... <coughs> Руну Ера. Двенадцатую. Значит, я ее делаю так, чтобы тут хватило места и для числа в календаре, когда она через год перестанет быть действующей, тогда они выходят из действий на новые, и <смех> под ней цифра, которую она обозначает, и две подписи. Подпись создателя и подпись бухгалтера, который ее будет бухгалтировать в этот блокнот в вашем обществе коренных жителей. Значит, я буду сначала писать число. Я возьму вот это, чтобы вы немножко видели, что я тут делаю под уклоном. Напишу число. И это число значит 12. Ера – это 12-я руна. Это я рисую внизу. И... Видите? Уже одна сторона готова. Потом буду делать гербы. Герб Богоземли. И буду делать герб рижский. И будут писать Бруно и Латышское общество. Это там могут... Русичи тоже получать свою регистрацию на свои оксомонеты. Так как у нас нету пока еще русского общества, которое бы этим занималось. Потому я буду писать... Начну сначала... Напишу... Сайт лабия.lv. Но там все по латышски. К сожалению, у нас еще русские. Конечно, они измучены. Не желают всем этим национальным бешенством, которое происходит, им трудно понять, что такое общество коренных жителей латышей спасет русских. Но так оно и есть. Сейчас будем спасать всех. Русскоговорящих тоже значит напишу тоже имя бруно чтобы вы знали кого вам искать этого волхва зовут бруно. А меня зовут Дэйта. Дэйта Богоземли. Я создала систему Богоземли с банком, с судом всемирными, которые замещают сейчас Ватикановую грешную чертовщину. Значит, пишем мое святое имя Дэйта. И сейчас будем ставить сигил, я не знаю, как по-русски, кирп, наверное, да, кирп, ну, конечно, так, ну, очень тут, как говорится, так, ничего не надо тут делать так перфектно, да, но надо сделать. Надо, чтобы было сделано, а не так как-то там очень, знаете ли. Сделаем все сами, своими ручками. Живыми. Ну, не, не очень получился у меня этот герб. Обычно лучше получается. Это герб нашей бога -Земли. Смотрите, тут намного лучше получился. И теперь я поставлю герб Риги, потому что Бруно там управляет. Это будет два ключа. как в Ватикане. В Ватикан мы все равно сейчас реорганизируем. И все равно его надо перехватывать. И ключи-то наши. и Потому и тут они есть, наши ключи Риги. С нашим пороховым дворцом вот и все все гербы на месте имена волхвов высших на месте теперь только осталось нарисовать номер код который будет зарегистрирован в обществе коренных жителей этот уникальный код. Значит, как видите, тут крутишь его и все на одну сторону. И теперь под этой руной, вот на этом месте, пишем как раз инициалы этого общества коренных жителей. Там мы начинаем. Значит, это у нас латышское общество. Оно будет по-латышски писаться. Л.Б. Латвия Бедриба. Следующая цифра у нас идет. Какое государство? Государство у нас будет в этом случае. В Латвии есть република, но не корпорация, в которой сейчас уже 30 лет. Нет. Это не государство. Это ватиканская фирма заложников. Чтобы у нас у латышского общества есть контракт с государством Латвии из Републик, которым, в котором президент декторетума, то есть я. И я восстановила государство по статутам 1938 -го года. И я заместитель улманиса Карлиса. Я его наследница. Валст Латвия, Република. Тут мы и напишем. Следующее у нас. Где же этот, это общество крымных жителей находится? Это, и что надо... Инцеалы этого общества. Бедриба. Изумий. Ропажос. Это значит, в ропаже, в изуме есть. Латышское общество. Зарегистрировано. Правда, оно сейчас украдено, как все кратину в оккупационном административном нападении потом следующее идет бухгалтер какой бухгалтер заполнял в вашем блокноте коренных жителей этого общества а бухгалтер в этом случае я. И значит БГ Бедрипсграмотведа. Пишу я по-латышски тут, потому что у нас русские еще не сделаны. БГ. И бухгалтер. БГД. Потом следующее. Какой рот? эту монету использует. На какой род она создана? Пользоваться ей будут многие. Но на, ко... на благо какого рода эта монета создана? Значит, грамоту это отзымто. Это назначает бухгалтерия рода номер один. ГД1, значит, мой род первый, который создал эту систему, и на его зарегистрировались квота наличия монет надо создать на этот род и сейчас создаем седьмую монету и потому я пишу с это дин дэй ты иры но муж род иры это в латвии называются вот эти монетные средства называются ирами. Потому что ир по латышки обозначает есть. Вы можете по-русски их назвать естьями, Что они всегда у вас есть. Но вам надо, вы можете их сами создать и зарегистрировать. Чтобы всегда у вас все было все важное, что вам коренных жителей общества одобряет значит последнее пишется дым и это седьмая вот так все я уже монет создала ее Двенадцать евро конвертируется. Это, это фрея. Это один евро. Это Ир 25. 25 евро конвертируется. Но это Уиры. World Indigenous Runes. Уир. Окса, монеты. Они не долг и не налоги. Это подарки. Атарочная система, совершенно новая система, которой не было у нас уже, как Ротшильды, захватили и со сожгли таллистикс в английском парламенте. Они собрали все таллистикс и сожгли. Весь парламент зажегся даже, когда это произошло. Посмотрите «Теллистикс» на Википедии. Тогда вы поймете, что я не создаю что-то совершенно новое, но только воссоздаю то, что уже проверено, действовало, изумительно. Перед тем, как Ротшильды захватили нашу цивилизацию. Но сейчас даже неизвестно, что происходит. Известно только, что нас все человечество сейчас убивают. И нам надо вернуться. стейк денежным средствам, которые деревянные. Все у нас есть, все растет тут, делайте только. И это единственное оружие, которое нам надо. Мы очень мило, все создаем. Наполовину такой сучок разрываем. Одну сторону, другую ножиком как буратино. Папа Педро. И одна половина этого сучка остается у меня, а другая половина идет к партнеру в деле. И вот эти две. Половиночки – это одно дело. Один контракт. Я пишу бодры, стороны контракта. Тут мой СИГИЛ. Тут номер в бухгалтерии крыльных жителей. Тут цифра созданная. Одна сторона уже у другой половины, с которой у меня контракт. Вот могу вам показать, сколько у меня таких уже Это только часть, да? Очень много контрактов. Это платежи, да? Так что прошу, любите жаловать. Спасаем вас. Ходите на прогулки. Несите ваши сучки разрезайте их пилой потом ножиком обрезайте им стороночки чтобы они такие приятные были и заполняйте как я вам показала И помните, что вот этот документ, ОКСА, чек. Этим документом вы идете к своему местному, местному управлению, к шефу экономики. Ему это копию вручаете. Также копию вручаете вашему местному папу католическому. И требуете, чтобы они вам конвертировали средства. Потому что они вас захватили в плен этой денежной системы, которую они вам навязали без контракта. Вы им не позволяли никогда вас в плен брать. И эти коммерциальные, дигитальные, чиповые деньги, в вашем регионе пользовать. И никогда вы на это не голосовали. Так что вы находитесь в коммерциальном плену денежной системы, которую удерживается папами католической церкви. О чем они, конечно, никогда вам не рассказывали, что это католическая церковь, которая управляет всей финансовой системой. И вам надо вот эту заполненную бумагу туда отнести и потребовать, чтобы они вам, как пленнику, выплачивали ваш денежный минимум. И начинаем пользоваться своими оксо-средствами. Для этого вам надо свой, свое общество коренных жителей в вашем местном регионе. Если такого нет, создавайте сами. Потом эту заполненную денежку вы просто вот такими вот... Это у нас... Деревянный лак, в этом случае у меня он из масла, деревян, деревян, лак масла для дерева, да. Можно, может быть, и другие лаки пользоваться, да. Эти, я не, не делаю лак на них, потому что они не ходят в, в, так в окружающую употребление, они не так будут много пользоваться. Это такие контракты ежеразные, они будут лежать в сейфах на большие суммы. Да? А тут, смотрите, вот... У меня в руке одна монета 22. Одна монета 3, 25. Тут она у нас 25. Пустая руна. Ир. Тоже 25, значит уже 50 у нас. Тут у нас 17. Руна Тиваз, или Тур. Это, значит, 67 у нас уже. Возьмем троечку. Где-то у меня тут была троечка. Ну, вот двоечка и одиночка. Значит, три. Значит, 70 у нас тут, да? Вот в руке у меня... 70 евро. Они совершенно ничего не весят. Очень легенькие. Не так, как металлические. Очень практично даже. Так что удачи вам. Стругаем. Не падаем духом. Мы великие люди, чипироваться не позволимся, вакцинироваться с этими ядами не позволимся. Стругаем, создаем свои монеты коренных жителей всемирной Бога Земли. Я с вами, победа будет за нами. Смотрите, переводите мы – система любви.